Бог сказал учить турецкий, и она говорит, мы были как, как связующим звеном, да, я хочу мотивировать всех, кто еще не учит болгарский, на изучение болгарского, все-таки, потому что ну, не зря Бог располагает на определенном месте, и вот видео, которое она скинула, как они помогали пострадавшим при землетрясении, Вот это брат, азербайджанец. Там были организованы э, специальные пункты помощи пострадавшим, куда люди приносили. Но слава богу, что они не только приносили, э, но они еще брали с собой турков и служили им, то есть они имели с ними общение. привезли людей из зоны э, действия этих землетрясения взяли полотенца одеяла тапочки и их разместили в махмукларе где мы живем в отеле и сейчас мы это туда привезем Могли купить все это, благословить церковь, слово жизни с братьями, сестрами, собрали деньги, все купили, благословили всех, вечно сели. Чувак, ой, ты шокируй нас? Нашли чин, Там лето четыре, лето два месяца. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, Фури он грузит. одна за уходит. На сегодняшний день 12 тысяч погибших. Еще очень много просто надо молиться людей под завалами. Очень еще тысячи под завалами. А время так быстро идет. Добрый день, доброе утро всем. Едем сейчас еще людям покупать вещи, одежду. Вот мужчина говорит, на него упала стена, придавила голову и э, ногу. И очень, как хорошо, и очень тяжело, больно было. И еле достал мальчика 4 годика. Вот это все сиска Катая? Катая. Антопия. Да, они вот с того места, где разрушались дома. Системы четыре вот. А, они все вот они говорят, они не выскочили, они Остались. Остались. Остались с удачи. Ага. Да, слава Богу, меня очень вдохновило это видео, знаете, потому что одно дело деньги передать, а другое дело вот так взять человека, да, повозить его. Она говорит, мы женщин в баню отвозили, потом к парикмахерам, заплатили за парикмахеров. И потом, говорит, мы их привели к себе домой, накормили и рассказали об Иисусе Христе. И, говорит, предложили помолиться, и все помолились. Поэтому, знаете, дай Бог нам, чтобы у нас было время вот так вот, ну, служить людям. Пусть это видео будет хорошим примером, правда же, для наших сердец, чтобы суета и заботы мира этого не отвлекали нас. Да, слава Богу, что и наша церковь тоже участвовала в помощи. Мы собирали финансы, отправляли, часть финансов, они тоже закуплены продукты, вот и Бог что-то делает в Турции. И сейчас после всех вот этих событий понятно, что турецкий народ он расположен искать Бога, покаяние, сокрушение и а, просто Бог и получается вот эти события, да, которые происходят. А, вот думаю, вот Наталья Но ну, кто ее вот, заставлял учить турецкий язык несколько лет тому назад, она получила побуждение. Эта сестра да, вот здесь вот стояла и много раз свидетельствовала. Она ходила здесь по больницам и проповедовала Иисуса Христа, молилась за людей, за исцеление, и Бог исцелял. И вот она сейчас в Турции и несет служение туркам да, на турецком языке. Это реально дорого стоит, правда. И вот Бог побудил нас также организовывать следующий трездец, он будет под Стамбулом, и э, э, буквально, э, буквально сегодня мы с Натальей выезжаем в Турцию, в Стамбул, и там будет у нас встреча. А вот С организаторами Трездеса, главный наш пастор, архиепископ, приедет тоже в Стамбул, и мы будем встречаться там с пастором Юнис, и будет решаться организационные вопросы. И я бы хотел церковь попросить помолиться за, за дорогу, за то, чтобы Господь хранил нас, потому что там, просто я думаю, что это будет важная встреча. Вот, наш сын Павел э, уезжает в Китай для того, чтобы э, дозакончить магистратуру в тяньзинском университете традиционной китайской медицины и на несколько месяцев. Ну, мы не знаем, там есть какие-то определенные препятствия. Тоже я хотел попросить церковь помолиться за э, сына, чтобы он уехал, чтобы у него все получилось, все его желания, мечты исполнились. Э, можно вот, братеди коротко.